Всем привет. В этом видео мы поговорим о новой модификации генератора прямоугольных импульсов для лабораторных блоков питания — импульс миандер. Миандер — это частота прямоугольных импульсов, где длина импульса равна длительности паузы. В отличие от предыдущей версии приставки, где длительность паузы была очень маленькой, в ходе многочисленных и долгих экспериментов было установлено, что данная форма импульса является идеальной, как и для обычной зарядки аккумулятора, так и использования в данной приставки в качестве десульфататора. В данной схеме приставки уже скорректированы различные недостатки. На входной части использован самодельный стабилизатор на 15 вольт с применением биполярного транзистора. И в выходной части в качестве силового транзистора использован биполярный транзистор структуры PNP В отличие от предыдущей версии, где был использован полевой транзистор Способен пропускать при полном открытии большие токи, практически не нагревается и очень быстро реагирует на сигнал Но у него есть очень большой недостаток Как я не пытался защитить схему, а именно полевой транзистор, который очень капризен и боится статики различных бросков потоков и напряжения. Вот это примерно 50 Гц и вольтметр уже на этой частоте не работает ну, эта частота, соответственно, уже свыше 100 Гц. И мерцание светодиода уже незаметно. Выходной ток можно будет регулировать на блоке питания. Ну, соответственно, и напряжение. Также нужно будет учитывать падение напряжения после транзистора. То есть, если у нас на выходе лабораторного блока 15,6 вольт, то на выходе приставки будет 15 вольт. То есть, потеря будет примерно составлять 0,6 вольта. Так, я восстановил напряжение 14,2 В. Это у нас автомобильная лампочка габаритная. Двухамперная. Давайте посмотрим работу генератора. Приходилось долго подбирать пару для составного транзистора, чтобы добиться наилучшего эффекта реакции транзисторов на выходной импульс микросхем. В качестве предусилителя был использован советский транзистор К-402. Ну и регулировка тока на выходе с помощью осуществляется с помощью лабораторного блока. Данный генератор импульсов можно применить для различных экспериментов. Но основной его задачей, то для чего он разрабатывался, это зарядка аккумуляторов. Ну и соответственно дисульфатация. Как в обычном импульсном режиме, так, так и в режиме реверсного тока. То есть если на, клемма, на выходные клеммы подключить нагрузку, например лампочку или резистор, то мы получим реверсный ток, заряд-разряд. Это очень удобно для формовки аккумуляторов. В предыдущих видео, где мы делали самодельные аккумуляторы, можно, теперь с помощью этой приставки можно автоматизировать процесс формовки. И уже не нужно будет вручную разряжать и заряжать аккумулятор. Эти циклы можно будет автоматизировать с помощью нагрузки лампочки или резистора и данной приставки. То есть подключаем крокодилы к аккумулятора, подключаем лампочку или резистор и получаем реверсный ток. Ну, соответственно, частоту выбираем максимально заниженную. И таким образом можно формовать пластины. Точно таким же способом осуществляется десульфатация. Итак, давайте рассмотрим схему нашего генератора. Здесь мы видим входную часть, выполненную на стабилизаторе который образует стабилитрон на 15 вольт, резистор на 1 кВ в совокупности с диодом, образующий делитель и ограничение базы транзистора КТ-805. Можно использовать любой другой подобный транзистор. Таким образом у нас микросхема защищена от перенапряжения, бросков потоку, перенапряжения и бросков потоку. Можно использовать уже готовый стабилизатор, можно использовать уже готовый линейный стабилизатор, но тогда напряжение источника уже не должно превышать 28 вольт так как у тех стабилизаторов имеется ограничение по напряжению. А в данном случае мы можем использовать источник до 40 вольт. И самая главная часть – это усилитель сигнала на самодельном составном транзисторе. Это советский транзистор P402 и импортный B817. Очень хорошо работающий в паре. Ну и хотелось бы отметить вот этот ограничивающий питание резистора на столом. В. в любых схемах всегда желательно устанавливать вот этот ограничивающий резистор. В каких-то ситуациях непредсказуемых коротких замыканий, там, бросков в потоку и других непредвиденных ситуациях этот резистор всегда сохранит наш китайский вольтметр. Ну, светодиод-индикатор, соответственно, резистор, который нужно будет подобрать именно под ваш светодиод, поэтому номинал его не указан. Ну и, соответственно, обвязка микросхемы. Думаю, тут ничего сложного нет. Схема очень простая, задающий полярный электроэлектрический конденсатор 10 микрофарад потенциометр 47 кВт, пятой ноге микросхемы подключается к конденсатору 100 нФ, который идет на землю, ну то есть на минус. Еще хотелось бы добавить по поводу данной схемы насчет потенциометра 47 кОм. Желательно еще последовательно добавить сюда резистор, то есть от шестой и второй ноги, которая соединена между собой вот в это место, добавить тоже столовый резистор для ограничения сопротивления. При работе генератора на слишком заниженной или завышенной частоте, микросхема будет сильно нагреваться. Если ручку потенциометра повернуть до конца, в ту или иную сторону, то она может просто сгореть. Поэтому это нужно учитывать. А если добавить сюда резистор, то можно будет спокойно крутить ручку потенциометра, не опасаясь перегрева микросхемы. Это довольно немаловажный немало момент. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пока.